Всем привет! Сегодня я решил сделать видео на тему вопрос-ответ. Как вы знаете, я в ВК создал пост, где вы предлагали вопросы. Ну а меня зовут Кьюер. Стартуем! Ну что же, открываю список вопросов Владислава Скобликов. Кстати, там несколько вопросов в одном вопросе. Первый вопрос. Когда игры? Я скоро буду проходить игры, пока есть несколько идей для роликов. Второй вопрос. Чем занимаешься в свободное время? Мой ответ очень прост. Играю в свою пекарню, гуляю и часто в вершлими катаю. Третий вопрос. Сколько времени уходит на монтаж? Ну, смотри. О, смотря какой ролик, если так прикинуть, ну, то один ролик монтируется один или два дня. То есть, вот, смотри. О, вообще, знаете, с нуля сделать чистый монтаж его, то есть, его нужно, то есть, вырезать что-то, вставить, ну, это со всеми уже фрагментами, а если вообще без всяких фрагментов, просто записать, э, то это уходит примерно дня 3-4. Четвертый вопрос. Когда игры или стрим с подписчиками? Я думаю сделать стрим с сабами за день до нового года, и так обычный стрим будет, где-то в следующую пятницу примерно. Поехали дальше. Второй вопрос. Зачем ты начал заниматься ютубом? Ютубом я решил заняться за тем, чтобы почувствовать себя в шкуре ютубера. Поначалу это было круто, я вам не спорю. Потом я устал я делать ролики. Ну, не устал, а идеи кончились. После забросил свой канал и вот по вашей просьбе вернуться. Я вернулся и делаю для вас видосики. Третий вопрос QR или QR. QR, конечно же. Четвертый вопрос. Хотя это не вопрос, это ответ к предыдущему вопросу. Кьювер правильно. Ты серьезно? Меня зовут QR. Кьювер. Все. Почему не такой служеник? Скажи мне, как так вот ты читаешь? Разве там есть буква В? Вот тогда бы это писалось бы вот так! Крутите барабан... И выпадает вопрос... Ты выспался! Я тебя про то всегда высыпаюсь. Рано утром, в 6 часов утра. Где следующий вопрос? А, вот же. Сколько времени существует канал? Можешь зайти посмотреть. Ладно, скажу, канал существует с 11 июня 2018 года. Так, дальше. Расскажи о своем первом компьютере. Ну, пора начинать. Мой первый ПК был в 2005 году, это был не мой ПК конечно, он был общий на 3 человека. О, включал он в себя слабый процессор Pentium какой-то, как я помню. Процессор на 0,7% вроде гигагерц. У видюха примерно на 256 мегабайт, для тех это было круто если чё. Но мою любимую игрушку они тянуло. Сабвуфер не помню какой-то, монитор LG у меня еще куста еще живой и я его использую как второй монитор. Он неплохо справляется, хотя он станет, и изображение выдают плавно, но все кнопки еще работают, как странно. Дальше вопрос. Расскажи о своей жизни. Ну что рассказывать? Обычный парень 15 лет учусь в девятом классе хожу на скалолазание, пилю ролики. Больше мне нечего сказать, ну я так думаю. Дальше вопрос. Как ты провел свой день? Круто! Смотря что делаю. Так, вопрос. Можешь рассказать всю карьеру с самого начала? И скажи, трудно ли было все это начинать и сколько времени у тебя заняло? Полностью я рассказать не могу, так как это уйдет... А, это много времени. Могу сказать, что это было очень тяжело. Начал я в пятнадцатом году и тогда весь такую фигню снимал. Это вообще не прияснится даже никому. И всем привет, дорогие друзья. С вами Слайдзал. Сегодня я вам покажу несколько раскидок, не чтобы ожидать врагов. Дальше. Твое любимое занятие и почему. Играть в свою пекарню и в VR, там круто просто. Um, но про VR я скажу, мало у кого есть шлем, не у всех есть топ-ПК или VR, то есть, ну, там вообще ты можешь делать кучу-что. <свот> вот поэтому мне там нравится. <свот> ну что же, я ответил на все ваши вопросы, оставленные под постом. Надеюсь, вам этот ролик зашел. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. На колокольчик кликнуть не забудь. У вас с вами был я, Кюр. Всем пока!